Ну, у меня все началось довольно-таки сумбурно, мне это не понравилось, и деньги тут получились не главное. Люди мудаки, шеф мудак, блин, сейчас перечислять долго, я потом список составлю. Салют, основные причины, почему ты смотришь это, были указаны в самом начале видео. Хочу подчеркнуть только два момента, очень важные. Первое, для меня фриланс это круто, и на фрилансе деньги есть. Если по порядку, то весь интернет в 2021-м пестрит информация о том, что на фрилансе есть, нет, блядь. На фрилансе есть деньги, небо в алмазах, розовые пони, девочки, Таиланд, Бали, езжай куда хочешь. И единственная мысль, которая должна быть у тебя, это все-таки купить виллу новую на островах или дошик новой с курицей. У большинства людей выходит так, что это дошик с курицей. И исходя из мнения моих знакомых, моих друзей, основная масса из них работает как раз на дядю. Каждый 0,5 хочет уйти с работы и начать работать на себя. Ну, проблема в том, что темы эти поднимаются как раз тоже после 1 05 Причины, ну, я думаю, ты сам прекрасно понимаешь. Первое, люди мудаки, шеф мудак, вставать рано на работу не хочу, платят мало, вон у того получилось, у меня тоже получится. И так дальше 100-500 фраз из сериала «Мама, не для такой меня жизни растила». Но открою такой секрет небольшой, уйдя с работы, не факт, что все загорится и все у тебя получится. Все зависит только от тебя. Вот это в первую очередь. И чтобы не быть Будулаем видавших 7 морей, расскажу немного о себе. Я не Аяс, не Цукерберг, не Галицкий, ну, проще говоря, не филантроп, роботов не изобретал, уголь не разгружал. И при этом всем. Я уже 3-4 года на фрилансе шеф у меня мудак потому что я себе заставляю вставать как можно раньше иногда работать и 12 14 18 часов в сутки когда я только начинал и нужно было изучать html css сука ледок дикция html и css приходилось сидеть практически не знаю по 18 по 20 часов в сутки чтобы отдать сайт за две недели ну лендинг при этом всем работать с кроликами и манекенами не получается работаешь опять же с людьми и далеко не все ангелы сколько платят тут все очень субъективно и в первую очередь как раз будет зависеть от тебя от того как ты начнешь до того, как ты себя научишься продавать там через неделю, 2-3 месяца и так далее. Все зависит от твоего опыта общения с людьми, о том, как ты их научишься слышать. И кто бы что ни говорил, я поэтому думаю написать отдельную заметку, и, скорее всего, это отдельное видео будет. Но главное качество людей, дизайнеров, смм-щиков, кого бы это ни было, в любой профессии оно пригодится, это эмпатия. Фразу эту ты, наверняка, часто слышал, нужно уметь слышать, а не просто слушать вот это важно насчет оценки тебя людьми есть такая хорошая фраза насколько тебя ценят столько тебе и платят но не вся любовь и уважение измеряется в деньгах и есть банальный пример такой у меня была работа я еще студентом тогда был где мне платили намного больше чем я исполнял своих обязанностей. Я ушел оттуда с радостью, просто потому, что мое мнение там было пустым звуком и зачастую я знал, что ситуация идет не в ту сторону. Мне это не понравилось и деньги тут получились не главными. Ну и, наверное, последнее, если рассматривать ситуацию, что у кого-то получилось и у тебя тоже должно. Во многих фильмах показывают инфобизнес, сейчас пропагандирует, что вот делай как я, полностью по методичке и у тебя получится. Я не сторонник этого мнения, но Считаю, что попробовать стоит. Тут есть две стороны медали. Что ты можешь повторять все действия, как тебе рассказывают. Там полностью инструкция, все как на упаковке написано. Но у тебя получится результат другой. Как ни крути. Есть составляющие. Это делал ты, ты это делал в другое время. И пофиг, что инструкция такая же. Результат, как ни крути, будет уже немного другой. И смотреть на показатели, просто чтобы их достигнуть. ну Есть замечательная фраза, не возводи не возводи себе кумира насколько я помню если что поправьте вот она это полностью иллюстрирует кем бы ты не хотел стать чей бы путь ты не хотел повторить у тебя всегда будет твой путь и если говорить про фриланс то да, деньги тут есть фриланс это круто и я считаю что попробовать в любом случае стоит но одно но не стоит всегда рубить мосты если ты хочешь что-то попробовать не стоит говорить пока о своей работе, там, не знаю, уезжать в другой город, ну, то есть окунаться во что-то прям с головой. Да, в некоторых случаях это спасает, и это единственный выход, но это единичные моменты, и не так много людей я знаю, которые не делят, поискали себя, нашли, и вот до сих пор двигаются в этом направлении. Ну, у меня все началось довольно-таки сумбурно, с трех вопросов от незнакомого человека, довольно-таки в глупой сумбурной ситуации. Фантазия, конечно, сейчас у каждого своя разыгралась, но я их озвучу. Первый звучал так. Э, Ответь, что тебе действительно нравится. Второй чтобы ты делал и бесплатно и третий что другим людям вокруг тебя было бы полезно вот ответив э, на них максимально искренне и найдя пересечение между ними как раз и начался мой фриланс в четырех стенах и продолжается вот до сих пор э, если интересно Пиши в комментариях, с чего должен начаться твой фриланс, три ответа пиши, будем разбираться, может быть будет забавно, может быть кто-то найдет как раз первых клиентов своих. А в следующих видео ну, хотел бы рассказать, как у меня начинались продажи, на что обратить внимание, какие можно шишки набить, второе, куда в принципе податься, где продавать, что продавать в зависимости от товаров. Потому что опыт довольно-таки неплохой, пусть и не везде веселый, это была и кондитерка, и игровые консоли, и вейпы. Ой, блин, сейчас перечислять долго, я потом список составлю и в следующем видео рассмотрим, где как что получалось, где как нет, в какие социальные сети или другие площадки лучше заходить и с чего начинать. Ну а на этом все, счастливо, пока!